Меня зовут Кинайз, и это продолжение uh, Life is Strange. Uh, да. Uh, сегодня... В прошлой серии мы принимали Нейтана за преступлением, ну и предотвратили, естественно. А! Удаст, наверное, забрать флешку Уоррена. Но... Для начала мы узнали что наш Макс, наша героиние обладает... Да, для... да, я не сменяю управление. Я очень хороший человек, который успевает, забывает смену управления, потому что он забывает это просто делать. Окей. Okay. Раз вам так хочется. Назад. Назад. Назад. Назад. Назад. Все. Пластина. Пожитите прескотов, жертву шан, прес фон, Прискот. The вообще Давайте поговорим, с О. О, oh. oh, привет, Макс. Как дела? Прекрасно сижу, Vortex читать роман. теперь прошу извинить. Окей, извиняю. Так извиняю. Я не знаю, вам скорее, сейчас поменялся громкость звука, но... Ага, Виктория. О, смотрите, это Макс Колфид, лэквиллская селфи-блудница. Что за фиговая уловка? Даже Марк вместе Джейферсом купился на тяжалкую хипстерскую дрянь. Нагеротипный процессор? Да ты так ем, я говорю, у наверное, твои таблетки помогли. Просто что ты знаешь, что не было, просто мы ты найдешь другой вход в общагу. Мы не сдвинемся. А ну-ка, замри. Как оригинально. Не бойся, прежде чем помогать с фото, я наложу винтажный фильтр. А теперь сваликай на все четыре селфи. Ну да, Виктория, я уберу этого костяга из-за пути. Надеюсь, это первый и последний, последний раз, я выстрел, это. слышу. не хочу трогать лестницу и количество бедного Самуэля. Мне нужно только убрать Спросить, кто... А. пути Виктория. А! Разбрезгайте. Взглянуть. Папаразси, вход спрещён. Да ты нафиг. То есть нам надо как-то убрать ее лады. Окей! Ага, ты, вы нам предлагаете краску? Что-то с краской сделать. Это неспроста она там висит. Do you understand English? Get lost. Исчезни. I could, Можно было на полосы, и I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. <говорит> ну, я еще пропустил. Нужно, нужно вернуться назад. Конечно, Биня. Я понимаю, я я уже вообще-то удерживаю. Знаешь, ты сейчас спалишься? Сломать. Okay, let's see if this works. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Убрать с Жень, не получится же там висит. На висит вот там, вот, а Виктория тут, awesome. а? Уже право какого черта? Очень спасибо за то, что ты чуть-чуть погонил мой наряд. Вы за что, что напал не на нас Мы сразу жалобу накатали. Я не понимаю, что вообще так надо сделать. да, -да, -да, -да Yo как бы. no come. Okay, let's see if this works. Yeah. Hmm. A paint bucket next to Victoria. I see a plan. Awesome. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. None shall pass. Capish? Victoria is not getting the hint. Awesome. Victoria is not getting the hint. Я уже не понимаю, как мне исправить это. Хм, а пейнтбакет next Victoria. I see a plan. Okay, let's see if this works. Гоплин. А, I could crank the sprinkler up up and give Victoria and her clones incentive to beat it. это просто вода, вода, пропитала Я даже на ступених не могу посидеть. Ей. Понимаешь по-английски А, все, я поняла. Ждем. Или я не сломала ведро? Я не сломала ведро. Я его удерживаю право шить вообще-то. А, я не правый шить удерживаю. Подождите чуть-чуть чуть-чуть назад. Okay, works. Теперь надо просто успеть нам сломать вентиль до того, как упадет. Ну, да, мы знаем. Nice, ага, все, есть. Даже он показывает по-другому. Найс ворк. Да, ну-да, ну... И теперь это, по-другому, смотри, жаль, краска может быть простите. Держись от меня подальше, чудила. Подождись, там мы будем. пока я выстрелу. Эй, привет, Чего тебе, Макс? Поиздеваться. Нет, ничего не говори, Макс. А ну Тут no даже фильтры перед отправкой не нужен. Now, а теперь поддите, пожалуйста, у меня был and тяжелый день, я иду к тебе в комнату. Да, валяй, я знаю, где ты живёшь, и знаешь. Ну, что делать делать? Надо добрать в ту комнату, а потом к корону. ЛКМ, я запуталась, где ЛДП, где прав, где его. Окей, это может принести последствия тем, что она будет, наверное, еще с издеваться, но... ха ха ха ха ха ха Нет, нам это не надо. Карта. Взглянуть. Welcome Добро а почему Дуси Стелла Хил? Данор, Джоль Дуйсен, Тейлор, Виктория Чейз. А знаете, что-то хочу к Виктории зайти. Тейлор, солнце еще высоко. А-а-а. Джулия, ты прочитай недельные издания Тома Блэквел. Боже, Дусин не глебать, растопить их в бакфуте. Где они пропадут, мы уже знаем. Туалет, плакат. плаката, ясно. Пожарная сигнализация, взглянуть, это что такое? Случается, никто не вернул этот плакат. Ну, в этом случае у нас будет здесь нашего века. Парни не пройдут плакат. а что он нарисует, мне интересно. Я не понимаю, что это значит, к сожалению. Может, если вы знаете, то напишите. В то Макс, не этушки. Гляньте. сколько можно? Ага, зайти нам нельзя. Окей. Как sad. Я ничего не ничего сказать. Чего? Макс. Obvious, Очевидно, наверное. Подожди, а я там ничего не могу нарисовать. Подожди, а что я... За... Ага, так я вообще теперь не могу подойти туда. Вообще никуда не могу. Нет, могу уйти. Уйти-то могу, а вот подойти к комнате Макс. Я просто имя не дают. Я нажимаю кнопку. А, не, все дают. Oh, Victoria, give me a fucking break. Ясно. Нельзя, нам ничего не нарисовать там. Что-то у кого-то мы например... там... Нарисовали? А, мы не можем нарисовать. А, так будет ясно, что это мы нарисовали. я еще наберу. свой кокон. Записка. Уоррен даже продолжил подошвку. Он такой тараска. Я Макс и всех, кто имеет к этому отношение. Какие-то графические содержания. Думаю, флешки включают в себя. Я вообще не хочу. Я хочу. Многие коллекции бороться с учительностью для самых требовательных зрителей. Жду ваших глубокий отзыв. Африумах. О, блин. Всем мир. Уоррен. Зеркала. Варрен мне Я вообще выгляжу старше. Скорее, только были напряженный. Ну, давай фото сделаем. Это будет странно, конечно. А, вот где она фоткалась. Так, я знаю, что мама писала. Смс. Максим, до сих пор не можем поверить, что здесь прислуживаются нас, лица с Максом, я на электронную почту пришла письмо от вашего ректора. Это правда, что ты сочинила? Не болится, а почему там стоить Блэквелла? Ректор написал, что строить сложное в это очень плохо, и он волнуется, что так поступаешь, Позвони мне говорим бы. Ага, Окей, ясно. Понял, принял. Папа, отправляться. 18 как следует. Да ты, да, ты теперь собственно, Для нас, все равно станешься малышка, проверить свой банковский счет, но не потратить сразу. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, Блин. Ректор, да. Короче, не поверено. Если опять же хотите, можете читать. Я это не успею никогда. Не хочу, тем более. А, ты уже успела Хм! Она уже успела нарисовать. Взглянуть на мишку. Ахой, капитан. Ахой, капитан. Ай, капитан. Ай, капитан. Ай, капитан. Ай, капитан. Ай, капитан. Ай, фотографию взглянуть. Мемориальная фотосистема Макс Колфилд. Приличь. Подушка взглянуть. Нариска поделок, даже поросло на тот день, когда мы с мамой ее сшивили. Движной ящик открыть. Макс и Хлоя, я не буду с тобой I'm going позвонить have to call что eventually and Чем дольше тем хуже будет. Чего Тишина же там было, да? Ничего не добавилось. Ок, стеросистема. система. Включить. Заглянуть. Заталбун. Сквид. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Что такое? сейчас станет нужна, я хочу музычку послушать. Блин. ты yeah, пить the хочешь? Worst, я хочу, mama. мама. <laughs> Нормально? Нападай. Да действия будут иметь послед... Чего дерево будет иметь последствия? Катридж для Гитара. Ты играть да ладно, ты играть умеешь. А я не умею играть на гитаре. Я вообще ничего не умею. Я не слышу музыку за музыкой. Ну, ладно, если еще раз придем сюда, то, может, поиграем. Что-то. Мне уже 18. родители не позволили забросить мне фотографии. С днем рождения Максим. Мы никогда Не забудем день твоего рождения, первую ливку. Это была первая любовь с первого взгляда. Сегодня твой особный день. Мы будем скучать по тебе, но также гордиться тем, что ты идешь за своей мечтой. Мы любим тебя, твоя мама и папа целуем обнимаем. Шоколадный чай. Скажи, что мама послала мне на грамм карпат позже на день рождения и засунула мне подарочных среди в 10 долларов. Она знает, как сделать грустный день рождения веселым. Так, подожди, нам надо выключить сердечную тему, нам этого в принципе не надо. Uh, выключить. Uh, все, давай выходим, выйти. Пропасть их нельзя. Нет, не быть, да. Либо скажешь правду, либо чего? Oh, no, Julia, so was... <coughs> <coughs> Подожди, ты кто? Джули урвать, метать, говорить. все нормально? в потому что у нее все нормально. Что она наделала? Что она А чего она наделала? Дэнсомас? А, как ты узнала? а вообще дело? Зачем ты спрашиваешь? Ты всегда молчишь, чтобы слипаешь свою камеру, именно поэтому я с тобой и говорю. Какая у меня фамилия? Мейсон. А, Джульет Мэйсон. А, сейчас я буду спокоиться, Макс Колфилд. Ага, ясно. О, Макс. будь добра. Я не что ты знаешь, как меня зовут. конечно же, я знаю. Like за полагаю, she потому что просто не верится. Раз уж она на такое способна, по Виктория Виктории, не пойдет на все дешевые предложения. Сам Виктория, хм. она видела первый выпуск с Кларой, Ничи. Когда он признает, то мы не можем сойти к примкумват. А, у нее должен быть в комнате. Я увидела, я успела увидеть. Знаешь где? Бежать нам жизнь нельзя, да? Я просто не помню. Могу. Кодушка неудобно войти. Эх, эх, Макс, Макс. Так, взглянуть, камера. Печать. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime драгоценности. Драгоценности. Это возможно, жалко. использовать That's И кто мне вообще считает, считает, что я хипстер? Согласна. Осторожно, хипстер Блэк Вэлла. Бум, ладно, когда Джулиет это письмо побыстрее, его сначала сможет. Я так жаль, что тебе тебе об этом сообщат, но я прямо сейчас облапошу от Джулиет. Да, но... Мне нужно было всего на ноч... Ничего написать Джулиет, что я видел. До тут же мне поверила теперь устраивать разборки вообще. И самое у нечего было вериться на заказ. Что же даме? Совсем да на нее наплевать. Можешь уже готовить. Э, можешь готовить программ зрелище заодное. Мавки, Вик. так дальше. Окей, и как я это тебе распечатаю? Подожди. А, я сипень Быстрее забираем, где? Забираем быстро и свалим, потому что я почему-то я почувствовала, что сейчас будет. Да блин. Еще давай бери. Не ну из дамы. Че быстрее выходим. Ладно, признаюсь, стрелочкам было легче немножко. Джулиет, прочти. Ну, конечно. Я дура, прости sorry, меня, Дана. Ты И так hope, дурон. So. Я очень надеюсь, что тебе жаль. Really Ты действительно можешь так-то не зацикать? Нет, вот башка отличается за насчет еще and you do my Я you еще, еще неделю будешь смотреть. Спасите, like Макс. Прямо что Зак скажет по поводу Виктории. освободил меня. Спасибо. флешку, с миллион друзей like so yes, so yes, so Это ужасно неправильно, друзья, под вот. ничего себе, и эти вещи, эти вещи с черинки. плоды я не буду читать это личное. Может быть, кто-нибудь другой читал бы, я нет. Всё. Должны терпеть нашу премию. ЧЕГО?! Это откуда сейчас было? Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди! Э, Макс, это мое спасибо. Ты мне тебе помогаешь, что реконструкция у тебя лучше уйти. Ой, как они благодарны. Да, да. Надеюсь, nice, Макс. Max... So Тем, что вы нас основном делали. Но я могу перенавить ему. Вот вы, блин. Чуть дверь даже не закроешь. Ну ву. Я не против ждать вечно. Мне очень нравится эта парковка. Могу считать, что не чем дольше почиться с мясом, тем дольше буду сейчас. Бегу. Пока. Да, Ай, больно. Черт, мне стоит отмотать время. И что это тебе даст? Алиса, двигай голову. Я заводила то я поговорить, если будет иметь последствия поговорить. Uh, awesome. Спасибо. Чуть не задело. Тупачки. себе А что? Хочешь любить? Это чаще общаться, пожалуй. Пожалуйста, это глупо книги. спасибо, позже поутаем. А можно что-нибудь посмотреть? Друзья с экологией. Взглянуть. Вот это я называю мгновенной кармой. А что, это, вы, это Виктория, что ли? Нет, вроде не Виктория. Nice. А. стала Кстати, да, там уже не сообщение от... Хризалита, чего здесь добавилось? Подожди. А, да, стекло разбитое. Это типа мои фотографии должны быть, да? Чё там ещё? я а, только конец-то. Надеюсь, понравилось фото, она была последним в своей жизни. А, ясно, я поняла, что за фото. Давай как-то наплевать. Мне фиолетово. Фиолетово. На ваше мнение вокруг. Я думаю, что я слепой и вижу всё, что происходит в Лапуэлле. Вы понимаете, что я говорю? Нет, оставьте меня в покое. Меня не понимаешь, я всё знаю об этой школе. Это я здесь покрываю тумы. Так что всё будет с этой стороне. Пожалуйста, оставьте меня в покое. А что случилось? Подождите, я не понимаю. Мне понравилось шоу. Большое не спасибо, Макс. А, фото. Буду примотать вступить иначе. Ну кстати, никого нету. Не знаем мы. Мешался, значит. Могу не оставить ее в покое? Прошу прощения, это официальное дело. Прошу прощения, но вам не следует к счетничников, тем более, hey, граждане, hey, кто-нибудь мне прощает, я делаю свою работу. Что-то не похоже. Вы обещаете дело, дамочка, я запомню ваш разговор. Макс, oh, это было круто, думаешь, что ты ему покажешь. Мне очень сильно спасибо. Мне это очень много значит. Сюда, пожалуйста, Кейт. А чувствую себя героем, чтобы помогает Кейт. Теперь у меня на хвосте pay. офицер. Да, Для мне как-то Феалетова... Пробан. Очень нам интересно это все видеть, честное слово. как прошли мы двора школы, а вон, вор, он Орам вижу. Нам не дадут, да, идти? Нет, дадут идти. Я рад, что заступил за открытым, спокойно на внижение. О, oh, Макс! да. Машина. Подожди. А, ну ладно. Флешка! What up, Max? Как же есть Макс? Все хорошо? Thanks. А, флешка, спасибо. No problem. Не за что. Я снимаю новую тачку. Oh, very old Класс old. очень старомодный. Да, здесь не В Как, собственно, и я. Ты в порядке? Странный так не фотографии на Facebook. Поступок истины серый. Не волнуйся. Ну, она всё развеетела шикарно с ним всё-таки, когда смогу им поделиться. О, Хэлли Раунд за команду МАЦ. Вот она Карма, где-то порой всплывается по всему Иннету. Думаю, она служила, отучивалась, потому что она делала на ребятам. Сплёшься из фильма на Флэшке? Ага, спасибо. Yeah, спасибо. У это не так популярны. Это, что Это правда звучит лучше, чем... Ха-ха, не забудьте Уже видела. Я больше поспокоит про мммфиль. Здесь ммфара не может любить чувствительных выходит, ты ужасно, когда ты это говоришь. Нет, я не сказала, что я здесь ммфиль. Кошечка. И, конечно, который он well, <laughs> <laughs> Если вы скорости, похоже, сейчас не до этого. Мне нужно выговориться, чтобы мне стало легче. с я даже не стану выписывать лекарства. Расскажи мне все. Варрен, это должна остаться между нами. Не наезжай, Макс. Давай. с жизнь меняется. Ты когда-нибудь настолько реально что кажется, ты конечно. Ты Я одна из я знаю, что тебе нравится снимать постельные вещи. скажи мне то, что сказала ректору. Ты вообще чем? Я знаю, что здесь новенькая, но прикидываешься дурочкой. Я не новенькая, я проживаю здесь много лет. Значит, ты знаешь, что Прескотт владеет этой дырой. Ты не волнуйся за меня. Лучше за себя know. беспокойся. Не копайся мне в голове и за это плачу другим людям. Лучше беспокойся о себе, Макс Колфилд. Я могу беспокоиться. Лывай! Чувак, отстань от меня. Не трогай Nobody его, никто не знает, не указывает, не родители, не рекомендуйтесь, отпусти меня живо. Слава ты, ведь какие я справлюсь. Макс, запрыгивай. Вы уехали в машину. Ах, не так сбежать. Никто не смеет связаться, но никто. Черт, он больной и Этот день никогда не закончится. Oh, thanks, Большое Chloe. тебе спасибо, Хлоя. Потому что уже лет пять, а ты все еще та же Макс Колфилд. Делать вам лицо, хотя бы проторить, что рада меня видеть. Я правда рада тебя видеть. И да, спасибо, Хлоя. Как же я тебя... Кстати, с этим... Ага, деньёк выдался тот еще? So так чего это, мужик, всё у тебя? Надеюсь, ничего. Я надеешься ничего после сегодняшнего. So Откуда ты, ты знаешь, что это нам? Ты очень многих козлых один, твоя другу за тебя не слабо досталось. да, я его должница. Нет, я одна в лавах, на неприятностей ты уже доставила немало. Я не думала, что так странно было вернуться. Я так понимаю, Сиэтл полностой. Думаю, да. Там круто, но я чувствовала себя одинокой, не в своей тарелке. Я думала, ты хорошо живёшься с этими хипстерами Ага, ты как будто сбежал с игрушки хипстер-геркл.ком Хоть и не Поэтому я вернулась Добро, ты себя ради Академии Блэкболл Ну, разумеется, это одна из лучших в стране программ по курсу фотографии. Сейчас с моей любимой Марк Шеферсон. А4, Аркадия, ради участия, Они лучшие подруги. Ты до сих пор не веришь, что я рада тебя видеть? Нет, ты без меня была сейчас в одном зваке или даже смс за 5 лет. Прости меня. Я знаю, тебе было тяжело, когда я уехала. Тебя-то откуда знать, тебе здесь не было. Я же не заставляла родителям приехать, to to to чтобы испортить тебе жизнь. Хвала. Ты в уже месяц, но так и не связалась со мной. И тем все сказано. Я хотела сначала бы чтобы не быть похожей на за задротку. Я бы обязательно тебе позвонила, но... Наверное, передмистаем Джефферсоном, что ты так не оправдишь, сынок. Я беру ему Ну да, что моя камера серьезно пострадала. мне крошечные инструменты. ты из-за инструмент, правда Макс. Мы переехали к дому Хлои, да? Хлоя, получается, покрасилась и изменилась за 5 лет. Ладно, теперь ясна ситуация хотя бы с Хлоей. Не не стесняйся. Looks... Дом nice. до сих пор Слава? Да, в дом. Ну ладно, я думаю, то, что на этом можно заканчивать. Ты Сейчас все врут без исключения. Сейчас только у нас пройдет. Но мы как мужчины. Что-то там еще написано, не вижу. Наконец-то много изменилось твоего последнего визита. Ничего для отдыха в самый раз. Exactly Это не совсем моя заносы по шесть. Чем? Чем забочусь? Музыку я пока немного помедитирую. У нас момент сохранился, поэтому мы не будем сейчас ничего трогать, просто все, мы при... пришли в гости к Хлои. У них, кстати, неплохо так. Ну.. Но... Конечно, курить плохо. Ладно, короче, если вам понравилось, вы хотите продолжение, соответственно, конечно же uh, Life is Strange, странная жизнь, uh, я узнала, uh, раскопалась в горах Ле то Вот, ставьте обязательно лайки, пишите комментарии, еще Life is Strange, ну или просто еще-еще, хотим еще, типа этого. Uh, обязательно подписывайтесь на мой канал, в особенности, если вы не подписаны. И рекомендуйте его своим друзьям. Ну на... на этом все. С вами была я, Азойка Найс, и всем пока!